Здравствуйте, с вами Железобетон, и сегодня будет очень много ставок. Как вы там А? Как вы называете Тебя Коля зовут. Я, Железобетон. Я Железобетон. Железобетон. Ничего не изменилось. О проигранной ставке на Спартаке поговорим в конце недели и подведем итоги. На сегодняшний матч будет сделано в итоге ставок более чем на 100 тысяч рублей. Но какие именно мы, точнее, вы узнаете в конце недели, в конце выпуска, в конкурс на этот раз войтовый деньги будут поделены между участниками. Победитель будет обязательно. Друзья, ну, поговорим, наверное, о ближайших матчах, которые будут происходить на этих выходных. Да, у нас вот воскресенье. Мы с Германии. Отличный матч, я считаю, Шальке – это команда, дома играет всегда отлично, практически всегда забивает. И любой команде неважно кто соперник. Байер начал сезон ни шатка, ни валка, не распродали всех своих лидеров. Но команда сейчас набирает ход вот потихоньку. Они идут довольно уверенно, веселая победа была недавно хорошая. И здесь прям железобетонная ставка, это без обезда. Коэффициент у нас по 1сб, по 1.57. Коэффициент не активный, но для экспресса, наверное, подойдет отлично. Моя ставка в Германии – это матч Герта-Баварии. Я считаю, что обе забьют, хороший коэффициент – двойка. Герта играет дома, Герта – сильная команда. В Баварии в обороне проблемы, но Бавария, пропустив 3, будет желать отыграться. Поэтому обе забьют, очень хорошая ставка. Ну и вторая ставка на Германии. Я считаю, что она вообще поувереннее, чем первая. Это аузбург Барусия. Барусия немножко в гости. Барусия всегда играет с Аузбургом. Очень классно, всегда срабатывает почти все форы. Барусия злая, проиграла до Мариалу в чемпионате Скажу, что там очень классно ладится, поэтому здесь Барусия уверенно уверен, пытается на Аузбурге. Более Аутбург. в этом сезоне так. Команда явно может вылететь. Второй дивизион. Баруси минус гол за 1,82. Отличная станка. Мы находимся в самом центре Петербурга. Возле московского вокзала. Где всегда много народу. Просто там галерея своим красным кирпичом напоминает и о Риверпуле, и о Спартаке. А их ничье. Даже по старинке захотелось взять пивка, присесть на куб, но никто не пьет. Все только курят. Уличные музыканты готовятся к выступлению. Ну а я жду своего товарища. По Франции. Дадим немного прогнозов по Франции. Мне нравится, в принципе, две ставки. Можете поставить даже экспрессом. Это Монако-Монкелье. Монако злой. Монако команда очень сильная на самом деле. Какой-то суперзбой случился в матче против Порту. Довольно странный поигрыш на самом деле. Я не понимаю, как такое произошло, поэтому ставлю уверенно на минус один на Монако. Второй матч это Сент-Этьен в гостях против Труа. сент тен в этом сезоне Ангую. Э Будет выше Марселя, будет, скорее всего, выше Леона. Очень хорошая, очень крепкая стала команда. Поэтому поставим запасом фора сент 0. Ставьте экспрессом не погадайте. Валенсия, атлетик Бильбао. Тут как бы очень просто. Валенсия дома. Валенсия играет очень мощно. Валенсия как бы просто сильнее. Бильбао в гостях слаб. Победа Валенсии. Коэффициент около двойки. Даже нечего думать. Вечереющий Питер прекрасен. Все это дно, поэтому мы снимаем в подвале. В большом. Да. Давай, ну, Коля, самое мы на парковке идем, идем, уезжаем. По России, что можно сказать. Но в принципе мне нравится ставка с Краснодаром. Краснодар в гостях против арсенала. Краснодар потихонечку набирает ход. Было видно немного такое смятение в матче с «Зенитом», но минус один гол, да, либо чистую победу Краснодара. Я думаю, она сыграет отлично. Ну и Ахмат. Ахмат хорошо начал, потом застопорился. Но ну, я думаю, свое он возьмет. Стосно в гостях, берем фору 0. Отлично. И у меня тоже две ставки на Россию. То есть первая ставка – это с Кахабаров, с Кростов. Это очень хулиганская ставка. Но я в нее верю. Победа СКА Хабаровска дают за коэффициент 6. У меня тут 5 пальцев, но представьте, что вырос еще один. Я верю в СКА Хабаровска. Они играют дома. И дома они должны набирать очки. Ростов это очень сильно переоцененная команда. Она взяла очков больше, чем должна в этом сезоне. Ростов не забьет. Хабаров забьет. 1-0. Хабаровск выиграет. Ну и вторая ставка. Вторая ставка это Рубин. Точно рубин минус голом к коэффициент 2 и 5 2 и 5 рубин дома тоже должен набирать очки я как бы его ставлю дома минус гол это моя болезнь но верю верю в рубин сейчас возьмем италию на италию у меня вообще три ставки подготовлены потому что и такие очень сладкие сладкие игры первое начнем пио а, берем с его фиорентина берем фиорентину с порой ноль. Почему? Ну, начало сезона было ужасно для ферентина на самом деле, совершенно неудачно начали, проигрывали, мячи, проигрыши, мячи. Но ферентина в последних матчах показывает, на самом деле, свой уровень, она в любом случае будет там в четверке, в пятерке, в вверху. Играть начало хорошо, поэтому берем ее с половиной. Следующая, Лацио Сасу. Лацио вообще в этом сезоне прекрасно играет, поэтому здесь даже комментировать не хочется что Лацио минус гол дома, с железобетон. Аталанта и Ювентус. Ну, на самом деле, Ювентус довольно слабо в этом сезоне играет. но Лацио проигрывал вот уже, и Ювентус вот, тяжело ему даются голы. Аталанта вообще второй сезон показывает свой уровень. Недавно Эвертон дома разнесла 3-0 и забивает довольно порядочно. Поэтому ставим либо 1-1 а Аталанта и Ювентус, либо обе забиты. Милан-Рома. Матч топовый. Это будет битва. Рома на самом деле не впечатляет. А Милан, в него слишком много денег бухано, слишком от них требует больших результатов. И результата на данный момент в чемпионате нет. Думаю, для Милана этот матч гораздо важнее сегодняшнего, хотя думаю, что и сегодня они выиграют. Милан с нулем за 1.97 – это очень хорошая ставка. Наверное, матч тура Челси-Ман-Сити. Я ставлю смело на Манчестер-Сити, Челси играл позже в Лиге Чемпионов. У Челси не все получается, у Манчестер-Сити тоже, но я верю в Гвардион. Челси-Манчестер-Сити. Тут у нас с Колей Заруба. Я наоборот предлагаю поставить на Челси с коэффициентом 0. Челси играет дома. Челси – это очень команда организованная. И у Сити не будет возможности... Проводить свои многочисленные атаки. Челси удобно контратаковать. Выздоровел Азар. Я почему-то уверен, что Челси дома не проиграет Сити. Подписываемся на канал. Ставим лайк. Колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И... Конкурс. Конкурс на этот раз очень простой. Мы удвоим вашу ставку. Делайте ставку в любой из букмекерских контор с коэффициентом не ниже двойки. То есть коэффициент должен быть выше двойки. И мы ее удваиваем. Сумма наших выплат не более 500 рублей. То есть если ваша ставка менее 500 рублей, мы ее не удваиваем. То есть ставка должна быть больше 500 рублей. Коэффициент должен быть больше двойки. И тогда от нас вы получите бонус 500 рублей. Но ставку нужно прописать в комментарии. Ну и потом ее подтвердить фото или скриншотом с экрана. Питерская погода. Заболел. Нос вообще не дышит. Пью чай с малиной. Всё. Победитель будет только один. Разыгрываем всего 500 рублей. Победителя выберем если их будет несколько случайным образом.